Привет ребята, добро пожаловать на канал, это уже 40 день эксперимента, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту ровно по 25 долларов. Прямо сейчас открываю первую сделку на трейдинге, сегодня вот так в режиме реального времени мы с вами проведем одну торговую сессию, буквально тут ненадолго. Так, давайте сразу здесь выставлю я стоп лосс, где я хотел бы, здесь у нас в стакане спота крупная лимитная заявка, я еще даже не успел толком настроить стакан. И вот вы видите 68 тысяч монет получается по монете луна. В целом тут можно заходить, главное, чтобы по 100+, у нас тут быстренько не забрало. Сейчас в это время как раз-таки биточек начал хорошо проливаться, поэтому... В эту позицию я буду добавляться, посмотрим, что вообще тут получится Так, потихоньку добавляемся, пока у нас этот объем не начинает разбирать Вот смотрите, ребят, если сейчас начнут разбирать этот объем там, Потихоньку от него откусывать То вероятнее всего у нас там, понятно, движение на повышение продолжится Но опять же, здесь у нас как раз таки набивается кластер Выглядит все довольно таки логично Главное, чтобы сейчас не возникло какого-то там сильного расхождения между спотом и фьючами Сегодня, ребят, будет такое видео необычное Потому что я хочу с вами так, грубо говоря, один на один поговорить таких роликов у меня очень мало, но хотелось бы, потому что вчера я вот проводил стрим, и немножко все-таки остался какой-то такой осадок на душе, немножко осталось обидно, давайте пока в это время я возьму настрою стакан, чтобы он уже более красиво отображался. Возьмем здесь, поставим около 50 тысяч, так, ну примерно вот так и вот смотрите сразу этот объем нам в глазах хорошо бросается. По этой сделке будем смотреть по ситуации, сколько возьмем. Тут, конечно, есть уровни снизу, можно было бы вообще ждать падения к этим уровням, но все у нас, конечно, зависит от биточка, насколько сильно его будут проливать. Но биточек, я бы сказал, очень хорошо сейчас проливается. Вчера ребят вообще не торговал после стрима, а точнее хотел сесть, но что-то мне настроение толкового даже не было давайте вам, короче, покажу сразу один комментарий, который мне бы сразу хотелось обратить внимание, ахах, этот тип еще кого-то там учит, боже, как это смешно, я тебе сразу скажу то, что я никогда никого не учил, я всегда просто показываю, как это получается у меня если у меня это не получается, я все это опять же показываю, показываю все это на своей практике, он, короче, написал вот такой вот негатив, и он говорит то, что у его есть свой Excel файл, у него есть все свои сделки у него супер там какая-то статистика, я попросил его <coughs> скинуть свою статистику и что вы думаете, он, ребята, даже свою статистику не смог мне скинуть Ничего не прислал, а говорится на меня наехал Во всяком случае, сегодня я также хочу для вас показать Один интересный такой момент Рассказать, вот учительница вела урок И она написала на доске 10 уравнений Вот в одном уравнении она специально допустила ошибку Все ученики начали с нее смеяться Мол, что ты за учительница, что ты даже допускаешь ошибку Так и в чем, ребята, суть? В чем суть была этого урока? То, что она им сказала Вы, ребята, смотрите... На мир, да, вот вы э, нашли в 10 моих уравнениях одну ошибку и начали меня за это унижать. Но вы не заметили 10 правильных уравнений. Вот, и ребят, и тут тоже такая вот штука, то что многие там э, смотрят, грубо говоря, они не видят там 400 видосов, которые у меня были положительных, они именно смотрят те видосы, которые у меня вышли там, к примеру, с минусом. И это на самом деле обидно. Тут, ребят, я уже просто переношу стоп-лосс э, в безубыток и часть позиции по рынку фиксирую, оставляя уже самую малую часть и уже, наверное, с нее буду выжимать прямо максимум и буду уже на этих вот уровнях закрываться. Тут, вот, понимаете, сделка была с маленьким таким стопом, плюс эту заявку, как вы видите, уже убрали, то есть ее просто цену как-то сдерживали, не давали. И тут я вот сейчас смотрю, видите, опять по рынку кидают 11 тысяч монет, то есть можно даже сейчас вот перенести хотя нет, смотрите, 10 тысяч у нас стоит на 34.90. Возможно, тут у нас будет какая-то остановочка, либо вообще хороший пролет. Но тут я уже еще часть монет зафиксирую. И там уже будем смотреть, будем выжимать, потому что тут серия будет уровней. Возможно, будет скопление стопов за этой вот зоной. Вот здесь вот стопы будут, возможно, стоять. Ну, потому что тут, вот видите, есть уровень. И, возможно, на стопах сможем дать небольшой импульс. Я думаю, там на стопах уже можно будет... Закрыть весь остаток позиций, Ну так, по скорому. Почему тут вообще заходил в шорт Ну я, я вам показал, я видел заявку От которой я толкнулся и все Сейчас только 13 монет, но эти 13 монет Это уже вот возьмем, перенесем Без убыток, ну как без убыток, где-то вот Давайте в это место даже можно примерно половину, как я вообще обычно делаю, когда цена уже улетела, вот примерно наполовину этой свечи, чтобы не упустить там в случае чего хорошее движение. Вот смотрите, на стопах походу полетели, не сильно, но тут понятно, оно будет скопление, вообще можно ждать какого-то прям хорошего движения. Все тут зависит, конечно, от биточка. И блин, вот вчера тоже, вот видите стрим, ты когда просто читаешь много комментариев, когда стараешься каждому ответить, ну понятно, в голове это все э, сложно держать, так, тут я уже поставлю стоп, хотя можно уже было бы и сейчас, наверное, закрыть эту даже позицию, потому что, вероятнее всего, все на стопах пролетели, сейчас резкие э, покупки, и мне кажется, можем взлететь, вот у меня уже просто были такие ситуации, ну, получается, можно было забрать еще плюс 20, но не забрал ну посмотрим, что там дальше будет сегодня, ребят, вообще я буду выбирал между двумя монетами, это STPR это, грубо говоря, децентрализированная платформа, децентрализированная сеть для токенизации какого-либо актива есть такая штука на currency.com, когда вы можете зайти там торговать какими-либо акциями, там они все токенизированные, также есть токенизированные активы, тут, ребята, у нас, короче, сделочка закрылась, да, и получилось плюс 75 долларов, вот буквально за короткое промежуток времени, давно не было таких хороших сделок, потому Уж вчера вот тоже на стриме сидели, во всякий шлак заходил, без анализа, да, я понимаю, там отчасти может была какая-то моя ошибка, но, ребята, я вам также хочу сказать огромное спасибо вообще за вашу поддержку, знаете, я читаю все комментарии, я стараюсь отвечать на все ваши вопросы, которые вы оставляете, сейчас посмотрим по объемам, возможно, есть где-то еще какая-нибудь хорошая ситуация для входа, вот эту заявку, вот этот крупный объем я нашел через C-Scalp Life, и после быстренько зашел, и от этого объема оттолкнулся. Упустил, конечно, вход от самого-самого пика, там тоже был объем, я вот только не помню, по какой монете. Но пока короче, раздуплился, пока я начал записывать это видео, вот пока все это включил, то эту ситуацию пустил и зашел уже вот только по монете Луна. Так вот, давайте тогда перейдем уже к монетам. Выбор у меня был между STPR и между вот этой вот монетой ADX. ADX это, так скажем, большая какая-то рекламная сеть, децентрализированная. В целом, суть этого проекта прикольная. То, что приходят рекламодатели, они заказывают рекламу, в этой сети остается информация о рекламе, она была хорошая, плохой, то есть вся такая вот история, важная информация, смотрите, 30 тысяч монет у нас вкинули, поэтому давайте попробуем тут зайти вот прям по рынку, заскакиваем и сразу стоп вот сюда вот закидываем за эту вот заявку, 89, это у нас примерно вот где-то вот здесь даже можно даже вот можно пониже возможно но сейчас будем смотреть ребят по ситуации вот вроде только начал объяснять тут у нас видите пошли покупки плюс тут вкинули большой объем и от этого объема сейчас можно толкнуться я думаю можно еще немножко попробовать заработать так но ну если у нас тут все конечно будет хорошо Давайте посмотрим, понаблюдаем, потому что же, ну тут можно всловить небольшой импульс, я думаю, примерно вот хотя бы до этих вот мест, либо можно просто перенести без убыток и, и уже там сидеть, выжидать эту сделку, но опять же у меня сейчас нету такой цели, я вроде сел, короче, выбрать монету, вам рассказать, почему ту или иную монету, а сейчас сижу и вообще вот торговля вроде бы пошла можно было бы сейчас неплохо так скажем поснимать сливки, ну ладно пускай это повисит, пока объем есть можно так скажем эту сделочку поддержать получается это у нас проект который с рекламой, там все вот можно так удобненько отслеживать то есть проект нужный, но смотрите ребят если начнется медвежий цикл, понятно то что многие монеты просто упадут в дно выживут только небольшие проекты вот, которые там имеют какую-то хорошую идею которые имеют хорошую поддержку со стороны э, разработчиков там, где вообще разработчики будут не только материально поддерживать, но и работать постоянно, так, смотрим на эту заявку, мне кажется, ее почему-то сейчас могут убрать, вообще, я был уже в таких похожих ситуациях, но пока она есть, пока все нормально, пока цену у нас сдерживают, немножко, конечно, возьму, перенесу стоп-лосс, так, оп, чтоб его нечаянно не задело этот стоп-лосс наш, и вот, ребята, сегодня выбирал, получается, между этими двумя монетами. СТПР я не могу взять сегодня, потому что ее, как я помню, нету даже на Бинансе. А нет, она есть на Бинансе, но она смотрится не так привлекательно, как вот эта вот монетка. Этой монетки у нас нету на Бинансе. Вот смотрите, она у нас была по 3 доллара в 2018 году. То есть проект выжил даже вот это вот все падение. Да, конечно, упал, грубо говоря, на дно, но выжил. Находится на 490 месте по CoinMarketCap, имеет рыночную капитализацию всего лишь 60 миллионов долларов это, ребят, очень маленькая капитализация, и при том, что здесь ограничено максимальное предложение монет. Сейчас уже 86% процентов монет в циркуляции, получается уже скоро будет дефляционный такой актив, поэтому я думаю, эту монетку можно добавить, рано или поздно она должна будет показать хороший рост, плюс сейчас цена всего лишь 46 центов, на минимумах она, конечно, была и вообще по 5 центов, то есть вы должны понимать, эта монета вообще может укататься в дно, поэтому это не финансовый совет, ни в коем случае, чтоб вы там не думали, но в целом перспективы тут есть, если мы даже в 2018 видели вот такой вот рост, почему мы не можем в 2021 году когда у нас в криптовалюте намного больше денег не увидеть точно такой же рост, ограниченное количество монет э, идея мне лично нравится в целом за рекламу, потому что иногда приходишь, ты не понимаешь, тебя обманывают там берут какие-то посредники, а тут ты заходишь, ты видишь статистику видишь какой-то рейтинг, все довольно-таки прикольно, поэтому переходим на гейт здесь сразу выставляю на 25 долларов, нажимаю купить, все отлично Подтвердить ордер Сейчас, как я помню, мне нужно будет ввести некий пароль Так, ордер у нас обработался Теперь копируем количество монет Переходим на CoinMarketCap Всего я, ребят, заинвестировал Уже получается около 1000 долларов Вот прям один косарь Посмотрим, что будет дальше, осталось 60 дней А то вот многие, они смотрят Они даже не понимают, то, что записывать видео Каждый день, это сложно Это не такая простая работа Плюс торговать каждый день, короче, ребят Разбирают этот объем, надо подвинуть Стоп-лосс, видите, почти разобрали Поэтому сейчас, а, его просто Перенесли, блять, ой, короче, видите Тупанул, сидел, тупанул Получается, стопы нас забрали Просто объем перенесли, я думал, его начали Разбирать, сейчас будем дальше, короче, падать Потому что объемы нету, ну, по крайней мере, до этих значений до 34, 95 точно. Но неприятная ситуация. Вот надо смотреть а, там, где объем, конечно, настоящий. Вот такие объемы могут переносить, убирать. Ты можешь прятаться за этими заявками, а смысла от этого... Этих заявок не особо большой Короче, ребят, вот такая вот сегодня у нас ситуация Хочу сказать большое спасибо вам, ребята, за вашу поддержку За то, что вы постоянно меня поддерживаете Даже если вам видос не заходит, вы меня постоянно поддерживаете Также хочу вам сказать спасибо за то, что вы меня поздравляли с днем рождения Я как-то еще не уделял этому внимания а то вот ты постоянно в какой-то такой движухе Постоянно там трейдишь, каждый день чем-то занимаешься Я же говорю, многие даже вот эти вот хейтеры, они не понимают Какую ты работу на самом деле делаешь вот вы посмотрите, сколько я видосов записал полезных, эти же хейтеры, они найдут какую-нибудь <как> зацепку, им лишь бы, я не знаю, всякой ерунды навешать, грубо говоря, вылить на кого-то свой негатив. Но, опять же, запомните вот ту штуку, то, что вокруг нас происходит много чего позитивного, и обращать вот на этот вот негатив, который составляет там каких-то 5% от нашей жизни, ну... Это будет неправильно, поэтому я вот на своем личном примере, когда вот ты становишься, понятным медийной личностью, боишься там как-то, я не знаю, себя показать с плохой стороны, но всякое бывает, бывают и неудачные дни, я этого не отрицаю, поэтому, ребят, вы это также должны понимать, смотрите, опять появляется хорошая вроде как точка входа и на фьючерсах есть у нас крупный объем, от этого крупного объема, я думаю, можно было бы попробовать лонгануть, цена у нас подходит, я возьму буквально пару заявок, одну сюда закину. На стакане фьючерсов у нас есть этот объем. Если его быстро не начнут разбирать, а его разобрали, нет, не разобрали. Возьмем тут буквально вот небольшой такой вот импульс до 34,5 примерно. Мы пока вот как раз-таки за этим объемом выставили стоп. То есть пока эту заявку не разберут, наш стоп-лост опять же не заберут. Видите, разбирают. Даже не то, что разобрали, его просто убирают люди. Это же люди обычно сидят на фьючах и убирают этот самый объем, да и все. Поэтому сейчас вот тупо стоплос стоп -лосс, э, перенес такие коротенькие сделки. Короче, понятно, 68 долларов за эту торговую сессию. Надеюсь, вам видеоролик, ребят, понравился. Сейчас буду записывать у вас другие опять видеоролик. Смотрите, опять это есть заявка. Елки-палки, вот не дают мне сегодня успокоиться. Ну ладно, я успокоился всем. Опять же, хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку. Фух, надеюсь... Это видео для вас было полезным. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем пока.